Что такое флирт это когда вы э, легкая э, любопытная и у вас есть искренний интерес к мужчине и у вас как бы есть некоторый такой изначальный кредит доверия о том что ну, вообще все мужчины разные и в каждом мужчине что-то хорошее и вы позволяете себе знакомиться со всеми нарабатывая навыки и опыт очень важно, чтобы вы сформировали у себя такой принцип, что пока мужчина не доказал, что он э, недостойный, я на него этот ярлык не одеваю. Любой мужчина потенциально может быть достойным. И искусство флирта заключается в том, что вы можете э, со всеми быть легкой, позитивной, э, такой соблазнительной, не предъявляя к мужчине претензий как бы сходу и не наезжая на него вот он знакомит с вами какой-то мужчина вот вы поставьте на место мужчины это же ему нужно преодолеть страх решиться и вот он не хочет чтобы вы его послали он с вами знакомец ну то есть он преодолевает э, страхи своего внутреннего ребенка ну а вы ему говорите там отвали например ну. Вы спросите, ему, что он хочет, как он видит, например, ваше общение, почему он с вами знакомится, какие у него планы, например, для чего он с вами знакомится. Ну, проявляйте любопытство. Вот из опыта больше половины моих учениц, которые просто с мужчинами общались, они нарабатывают, так называем, такую позитивную карму. Общаясь с мужчинами, они становятся для мужчин более притягательными, повышают, во-первых, свою самооценку, во-вторых, учатся правильно взаимодействовать, задавать вопрос. Не навешивать ярлыки, потому что я думаю, что вам тоже было бы неприятно, если бы мужчина сходу на вас навешивал ярлык, что вы какая-то шлюха, например, или какая-то дура. Пока мужчина не доказал обратное, спрашивайте Проявляйте любопытство. Пускай показывает, на что он способен.